Короче говоря, мне придется худеть. Дело было под Новый год. Началось все с елки. Папа принес домой елку. Она оказалась лысая. Я сходила и набрала елок веток. Может быть, хоть так станет красивее? Прицепила ветки. Хм, получилось неплохо. Мы с сестрой нарядили елку. Немного станцевали, потом спели. Настроение поднялось и стало праздничней. Надо поискать мандарины. Какой же Новый год без мандаринов? Нашла! Я поела мандарины. Поела еще. И еще. Боже, похоже, я объелась. Грохнулась в обморок. Наверное, отчасти. Отошло. Больше мандаринов я не хочу. Похоже, наелась на год вперед. Интересно, а от них толстеют? Нашла под елкой подарки. Кто их сюда положил? Хм. Неужели Дед Мороз существует? Да не, наверное, мама с папой положили. Среди них были конфеты. Много конфет. А я обожаю конфеты. Поела конфет. Какое счастье. Еще поела конфет. И еще. Снова обморок. Решила взвеситься. Как 90 килограмм? Короче говоря, мне придется худеть.